Не надо гнуться, еще легче, свободе. Та-та-та, та та, -та, -та, -та боевая стойка. Подними руки, ну бей повыше, а? Расшири солнце. Ты опять вот так, на голову гнил. Зачем да ты голову так гнил? Вот Стой, свободе. Вот руки, чтобы они не вот тут уже. Вот, ты встал. та вот, та-та, та-та, вот руками. Ножки под собой, вот плечи, та отсюда. Свободно, свободно руки летели. Раз, сразу. и снизу, и сбоку. Вот, вот, вот, молодец. Больше ударов колямба. Дан-дан. Не просто ты вот это стоишь, как тракторист, а какая-то все таки передняя. тан тан дан дан дан дан дан дан дан дан Повторы вниз, голова, живот. Отсюда. Давай-давай-давай. Без паузы, летят руки. там. тан да да-да-да. Легкие, легкие удары. Не прыгай, Миша. Не надо прыгать. Просто накидывай ручки, накидывай отсюда. Поднять руку, Рашит. Подними голову. Чистить не надо, но без паузы. Все-таки хочу, чтобы тебя вот отсюда было побольше. Сейчас Я... ты опять вот так расправляешься. Вот отсюда. Та-та, вот. В переднюю руку. Да, да, давай. Во, во, во, вот это надо. Вот это хочу. Давай, давай, давай, давай. Молодцы. Бух. Клинчик. <настаскиваю> uh -huh. да. такие, такие да? Такие, такие, такие. Или одни. А да одни перчатки ему, вот, десятиунцовые, чтобы в парах работать. А, а тут для снаряда, снарядные перчатки, они не, не унцовые, они чтобы размер там МЛ, чтобы кулак... Э, для снарядов 10-унцовый? Нет, 10-унцовый в парах пар, работают. Пар, да? да. А снарядные просто? Да, снарядные просто снарядные. И сейчас, господа, да. ребят, ваша работа. Опять работаем раунд. Опять работы врал. так же, вот вы легко, здесь, и по моему сигналу раз это раз, неважно, снизу, справа, сбоку. Акцентик. Тан, Тан-тан. Только вот прям не ногой даже, у тебя сейчас ногой даже давайте не ногой, чтобы вот тут переминать, Тан. прям рукой взорваться, плечевым корпусом. Это, это когда раз звучит команда. Например, команда два звучит. Опять пошли. Ходим, ходим. Три. Та-да-дам. Да. Ясно? Тройка. Вот именно, если у вас вот эти плечи, вот эта группировка сохранится, то ваши ноги, пятки, не оторвутся. Ясно? Когда вы будете взрываться. Если вы пятки оторвались, вы по наклоне. Вот и тан тан тан та да да да дан, та -да -дан. Почувствовать, да, что вот за счет этого взрывного движения плечами вы остаетесь на полной стопе. Ясно? Можно команда раз застала тебя в каком-то таком положении, вернуться, взорвался. Но именно выдох, на одном выдохе пробиваете. Что одиночный удар, что двойка, что тройка. На одном выдохе. Я слышу это должно. Взрыв. Ясно? Да. Максимально взорваться. Кулаки сжимаем. Полетели страусы, как сказал один персонаж в известном фильме. Стоп-стоп. Команды бокс-то не было. Полетели. Но команда-то бокс, а страусы не летают. Бокс! А? 10 Ну? Разные. Такое? А зачем такие эти? Бери обычный, который боксируют. Красный, ну, ну, синий. А, красный, синий? Да, ну, обычный. Он боксирует. В них боксируют, Соревнования проводятся в, в, в, в, в России. А, синий или красный? Да. Раз! Не слышал акцента. Наташ, иди на стеночку, стой на стеночке. Вот ручки, да. Не надо тех снаряду лечь. Два! Фаза. Иди солнце сюда, смотри. А то ничего. Не Я пойду, что вот вот сама рука. Само. Вот, вон, видишь, вот У -у -у. переворачиваешь как бы кулачок, плечи. Нет, только не вот это вот движение. Не надо так а делать. А -а -а. Три! Опа, красавец. Да. Не так? О, вот и пробуйте, давай отойдем. Ну что. Вот он, смотри. Вот вообще вот он. Раз, видишь, выкрутился, да, Ба. Оп-бам. Оп-бам. Вот он, оп, посмотри, вот-вот-вот. Просто. Раз! Что-ли? Вот. Вы, прям выкрутил. на Наташ, посмотри. Вот я могу, посмотри, смотри, вот он как, как плечо у меня сработал. Так жарнир инфустав, смотри. Вот видишь, выкрутил. Вот и все. Оп-выкрутил. Оп-выкрутил. Да, смотри. Только не надо прямую руку делать. Не надо сильно, не вдувая резко делать. Два. Раз, два. Как шуруп. Крутила, выкрутила. Крутила, выкрутила. Пробуй. Не гнуться. Раз. Не, не надо наклоняться. Стоять. Дань. Три. Лишних движений много. Не прыгаем, слава. Не отрываются пятки. Два. Не может быть взрыв двойки на одну руку. туда взорвать. Раз. Два. Подними гриву. Подними. встань прямо. Ты уже вот здесь. Нечем тебе бить. Вот ты стоишь. туда пробивай. Два. Три. Раз. Три. Выдох. Раз. Ну вроде они. Вот Что-то они какие-то не те. Эти. Не те? Ну так-то они. Ну вроде они. А размер какой брать на 10 функции? А. Раз! Время! Снарядные снарядной перчатки, вот тварик. Размер какой? Фиферы. Вот видишь, снарядные перчатки. Вот такие не бери. В них, видишь, толстые они, в них кулак не сжимается. Пальцы, видишь, не уходит сюда. Он не мешает. Тонкие перчатки. То же самое, видишь, толстые перчатки. Вот с них еще более менее как-то. Но все равно что-то ходят. Еще тоньше перчатки. Ставят, а это, вот они, хорош, тоже не сжимаются кулаки, понимаешь? Вот сюда палец. Вот здесь вот, если бы они это были. Вот такие? Вот это боксерские. Это и есть боксерский. Вот это переработает чтобы они были. Блин, да нету размера, да нет. Это твои перчатки разрешаются, пожалуйста. Вот, видишь М-ка у него. Посмотри, видишь М-ка? Л, С. Вот, М-ка ему бери то же самое. То есть исключительно размер руки гнилиешь? Да, то там еще бинт входит. Хорошо, на это завтра технику, мне с этими шансами приходить нечего, они большие очень. Почему? Нормально Отлично. Спасибо. Остановились. Давайте. Вот вы сегодня что делали, да? Вот сейчас вы стояли, просто удары наносили, да? Вот. Вот давайте сейчас вы на мешке, сколько вас? Два-три человека, правильно? Все. Раунд бьем по, по 10 секунд. По 10 секунд, а держит, второй бьет. То есть у вас идет взрыв прямыми ударами на подскоках. То есть это челночные подскоки, работа на поддержиме пост... шел. То есть все, встал, и вот у вас взрыв пошел. Вот этот, 10 секунд ваши. <музыка> вот тут подрабатываю. Все понятно? <музыка> <музыка> все ясненько. Приготовились. На носках. Наташа, просто продолжаешь бить. Получи. Получи. Получи. Двое держат. Ребята, иди. иди, сюда, не надо, иди сюда. Что, ты, ты, ты? Рашид. Иди, вот с колямбой идите на сеную стенку, идите по очереди. Приготовились. Ты просто работаешь, продолжаешь бить. Время! Дей, бей, бей, бей. Поставь ноги на ширине плеч. Смера! Низ, выс, выс, высоко бьёшь, нише бей. Ноги на одной линии, ноги на ширине плеч. Таз, руки вот перед тобой висят. Смело! Вот ударила, Бам! Продолжай. Руку локоть обратно. Вот сюда. Вот отсюда бей. Во. Смело! Вот чуть-чуть вниз бей. Вот сюда. Смотри. Как бы. А. Вот так стой. Да, как бы. Сверху вниз бьешь. Во. Смело. Оп, о, вот локоточка. Ты вкрутила. Выкрутила. Крутила. Выкрутила. Видишь, как будто плечо тебя коснулось. Э? Сильнее. Смена! Валишься, балишься, валишься? Сжимай кулак, ставь кулак. Время. Время. Еще раунд, подобный раунд. Но теперь а, вот то, что вы, что вы делали щелнок. Помните прекрасное, элегантное движение, да? кролем плавали да мячик крутили да вокруг башки да вот ваш плечевой корпус ваша спинка да те же самые по 10 секунд у вас взрывы идут но взрыв вы делаете чего точно бинго что не а я и не говорил еще реально идет взрыв боковыми удар ударами сбоку держи мешок вот я вас еще это сам, ребят. Серия. Повторные, максимально быстрые удары. Они не будут какими? Длинными. Они не будут амплитудными. Что это значит? Два одиночных. Та-тан. А это повторно. Почему? Я вообще руку не забираю. Та-тан. Туда. Это повторно. То есть все, что быстро. та -тан вот тут кулаки. Чем быстрее, тем что меньше длина разгона. Здесь у вас та же самая ситуация. Вы взрываетесь максимально быстро. Не вот это сейчас движение максимально сильно из-под жопы, отсюда с разворотом, но приняв положение на полной стопы, стопе, пожалуйста, ваше здесь Вот так кружкой здесь не надо бить, потому что плечо не переворачивается при ударе кружкой. У вас будут одиночные удары. Это одиночный удар, нету перехода с одного удара в другой. Не возвращается здесь рука к бороде фактически. Остановись. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Вот тут максимально быстро пробиваете, ставите. Ясно? Да, да, да, да, да, да, да. Как можно быстрее! Все понятно? Вот тут напрягли туда-туда, как жук такой это самый, с рогами есть. Во, олень. Сколько вы да. говорите? 25 минимум, да? Смотрите. Так, 4 считать Ты еще считать успеешь? Если ты еще считать будешь, значит ты не, не чем-то другим занимаешься, и не ударами. Наклони сюда, да, да-да-да-да. Фактически у вас идет один постоянный выдох. Вот 10 секунд выдох идет. да да да да да да да Мы сейчас Наташу прогоним. Точнее, попросим ее культурно. да да сюда. Но не вниз. Приготовились. да да да да да да да да, -да, -да. <связывая> ну, Удар довольно-таки длинный, даже не средняя дистанция, чуть дальняя дистанция. Я да, подворачивать, да, подворачивать вот сюда. Вот и посмотрите, о! Вот сюда объем, слабый. Не вот сюда, не вот тут здесь. Вот сюда. Вот они пошли. Вот, вот они. Посмотрите локоточки. Фак... Алло. Фактически у меня сжат кулаки и напряжен локоть. Остановись. Фактически у меня рука просто вот здесь, смотрите, падает, локоть. Да. Напряжен локоть. Посмотри на меня. Не уходит рука сюда к бороде. Вот здесь. Вот туда. Вот туда я. Да-да-да-да, да, -да, -да, -да Прям руками, одним плечами, грудины пробиваю. Приготовились? Пятки не отрываются. Смена. Не надо голове, кулаки. Там, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Кулак встать. Смена. То же самое. Пошел. Смена. Еще раз, смотри. Напряги, кулак. Смена! Коленька, ты опять руку сюда возвращаешь. Напряги, кулак. Напряги, локоть. Ударил. О, просто опустил кулак. О, выкрутил. Смена! Туда надо, туда. Да, сильнее, Коля. Сильнее! Бля! Все. Пошли по залу. Хватит.